Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать по поводу грядущих изменений законодательства. Наши законодатели не сидят на месте. И то, что они придумали, это поменять закон в части регулирования отношений договора социального найма. Предполагается, что законопроект, обсуждение которого... Закончились 14 июня общественное слушание, законопроект с ID номером 01, дробь 05, дробь 05, 22, дробь 001 2803. Номер я его приведу в описании к видео, внесет изменения в Жилищный кодекс и внесет изменения в федеральный закон о государственной регистрации. Значит, что меняется? А меняется положение о договоре социального найма в части добавления обязанностей в его регистрации. То есть у нас договор социального найма будет подлежать государственной регистрации и возникающая на основании этого договора обременение, также будет подлежать регистрации. То есть наши граждане, которые заключают договор социального найма, заключив его, должны будут идти в Росреестр, платить госпошлину. И регистрируют такой договор. Но, с одной стороны, для граждан это не здорово, что-то надо дополнительно предпринимать. С другой стороны, ну, квартиры в пользовании бесплатно тебе редко дают. Можно и вытерпеть такое приключение и оформить все, как желает того государства. Вот. На данную тему я уже дал комментарий адвокатской газете. В Скорее всего, завтра или послезавтра публикация выйдет, ее можно будет почитать на сайте Адвокатской газеты или на нашем сайте, ссылку на который вы найдете в описании данного видео. Поэтому будьте готовы к переменам, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.